Олень, я мы сегодня играем Red Dead 2. Просыпаемся. You know Опа, у нас что-то еще there. есть. Сейчас съем одну. Okay. I I we'll Все, мне ничего не надо, я стою все убираем огонь отсюда okay. так поехали куда okay. за ним много домику наверное направляемся или обратно I imagine you still miss her. Yeah. Every day. Did you two ever think about yeah. getting out of the light? Uh, we did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. Uh, I remember you not being around for a while, but... Well, things were losing Truth is, но я на тебя сяду сзади, давай. Кстати, напишите в комментарии, я, я с вестом жестики играю. Так что скажите, как мне пересесть на его лошадь. Напишите, я потом в городе там буду кататься, пересяду на какой-нибудь лошадь. Так, катимся. О, ну я думаю, она с научат. <плодить> да блин, нет. нет да. Не покидайте <плодить> <уже>. охот. <плодить> Оооо, зииииииииииии. Ой. Крыш поет. Ох, отпускается. За ним идти. Опаньки, опаньки, я увидел пыль какую-то. я вам даю неё. Вот. Вот тут что то Опаньки, меня ведёт куда-то. Опаньки, куда-то туда. Сюда. Hmm. опаньки в эти деревья. я увидел пыль увидел, увидел, увидел. Она где-то здесь была. Вот она. Вот Wait здесь. Какие-то коски. А, вон туда несет меня, вон туда. Вон запах какашки какой-то вот он вот он да пуль пульца опа опа опа опа опа тут кто-то раскидывает и раскидывает эту штуку <eri> <fruit> вот так-так-так надо сюда Ммм. Мой, Ком, Так, пота тянет в другую сторону. М -м, непонятно. Как-то это все подозрительно. Так. <мышл> Интересно. Опа, что это? Опа. Это что он? Дай какой-нибудь бутыль. <laughs> да не, нашу бутыль не надо. Дай вот это вот, что это? Сюда ставим. А зачем мне? Ждите медведи. медведя. Медведя. Опа, а вот это мое дело. Стоп, пас. So. медведя. You okay? you so you... Давай, я его если что с ножа зарублю. Ждать надо медведя коз right. больше назад за брать опаньки сори-сори-сори о, о, о, о, стоять, стоять, стоять! Ау, блин, сбил. О. А. Что за фигня? Ну-ка. А, вот. Он. Где? Ну, он меня и напугал. Going, Опаньки. И я за ним так я как то быстро еду Я ему вообще пофиг не люблю такие загрузки а это мы обратно едем ну друзья еще ты меня напугал We Упа. just out Да иди. Что задание все? Тутю. Посмотрим. Да, чуть-чуть. Ну уже видно. Я... Ладно, забросим пока здесь. Давай, я попробую тут всех перетолкать сейчас. Стоп, чувак. Play sure, I'll play. Я что-то их нашел тут. Что это? Не вижу. So Сыграть я решил? <звук> так. Ну ладно, а на этом мы, пожалуй, закончим. Всем пока. До новых встреч. Мы играли Red Dead 2. Подписывайтесь на меня, ставьте колокольчики. Ну и всем... Пока!